Мультиматричная платформа STARS разработана в качестве доступного инструмента для заработка в интернете. В основе создания платформы STARS лежит многолетний опыт работы основателей проекта в сетевой индустрии. В ходе разработки проекта были учтены все болевые точки сетевой индустрии и созданы комфортные условия работы, как для профессионала, так и для новичка. Главной особенностью мультиматричной платформы STARS является функция build -up. Благодаря такой функции вы сможете самостоятельно расставлять партнеров в структуре. Полуавтоматическая система распределения клонов позволяет вам выбирать количество и время расстановки клонов, но по правилу, что все клоны идут в м 1 сверху вниз, слева направо. Уникальная система образования в нее входит. Запуск новичка, лидер апп, школа спикеров. Центральная идея платформы STARS — объединение профессионалов сетевой индустрии и создание площадки для обмена опытом друг с другом. Миссия проекта STARS – обеспечение доступного заработка в сети интернет без ограничений. Мультиматричная платформа STARS обеспечивает своих партнеров быстрым и надежным заработком, разнообразными матричными маркетингами, карьерной системой квалификации и системой премирования, брендированием личных кабинетов пользователя и его команды под собственный уникальный стиль, лотерейной площадкой с призами и различными розыгрышами, Общением со всеми партнерами Stars через личный кабинет площадки. Обучением в школе сетевых предпринимателей для новичков и продвинутых сетевиков. Механика и правила работы мультиплатформы «Старс». Получение денежных вознаграждений зависит только от закрытия ваших матриц. Нет никаких дополнительных условий и ограничений. Заполнение матрицы происходит автоматически. Слева направо, сверху вниз. Реферальная система Stars. По мере продвижения в Матрице вам начисляется бонус за партнеров, прошедших по вашей реферальной ссылке. При заполнении Матриц сразу идет распределение денег по маркетингу. В первую очередь деньги идут на выплаты, потом на клонов, затем на реферальную программу и в последнюю очередь накопления на следующую Матрицу. Все переходы и заполнения Матриц происходят автоматически. В структуре Stars предусмотрено автоматическое создание дополнительных мест клонов. Цель такого подхода — приносить дополнительный доход и помогать партнерам закрывать матрицы. Клон — это своеобразный прототип вас, вашего купленного места в матрице. В восьмой последней матрице после закрытия вы реинвестируете под вашу структуру по принципу расстановки клонов. Реинвестирование — это повторное приобретение матричной модели после ее закрытия. Ваши партнеры всегда следуют за вашей открытой матричной моделью. Структура мультиматричной платформы Stars. Stars M1. Вход в матрицу 500 рублей. При заполнении четвертого места 500 рублей на вывод. При заполнении пятого, шестого и седьмого мест 1500 рублей переход в матрицу M2. Stars M2. При заполнении четвертого места 500 рублей на вывод 1000 рублей на переход в M3. При заполнении пятого, шестого и седьмого мест трех клонов в M1. 3000 рублей на переход в M3. Stars M3. Четвертое место ⁇ 1000 рублей на вывод. Двух клонов ВМ1 ⁇ 2000 рублей переход в М4. Пятое место ⁇ 1000 рублей на вывод. Двух клонов ВМ1 ⁇ 2000 рублей переход в М4. Шестое место ⁇ 1000 рублей на вывод. Двух клонов ВМ1 ⁇ 500 рублей куратору 1500 рублей переход в М4. Седьмое место ⁇ 1000 рублей на вывод. Двух клонов ВМ1, 500 рублей кураторов, 1500 рублей переход в М4. Старс М4, четвертое место, 2000 рублей на вывод. Четырех клонов ВМ1, 3000 рублей переход в М5. Пятое место, 2000 рублей на вывод. Четырех клонов ВМ1, 3000 рублей переход в М5. Шестое место, 2000 рублей на вывод. Четырех клонов ВМ1. 2000 рублей куратору, 2000 рублей переход в М5. Седьмое место, 2000 рублей на вывод. 4 клонов в М1, 1000 рублей куратору, 2000 рублей переход в М5. Старс М5. Четвертое место, 3000 рублей на вывод. 5 клонов в М1, 4500 рублей переход в М6. Пятое место, 3000 рублей на вывод. 5 клонов в М1 4500 рублей Переход в м 6 Шестое место. 3000 рублей на вывод 5 клонов в М1. 1000 рублей Куратору. 3500 рублей Переход в М6 Седьмое место. 3000 рублей на вывод 5 клонов в М1. 1000 рублей Куратору. 3500 рублей Переход в м 6 STARS м 6 Четвертое место. 5000 рублей на вывод 10 клонов в м1 6000 рублей переход в м7 пятое место 5000 рублей на вывод 10 клонов в м1 6000 рублей переход в м7 шестое место 5000 рублей на вывод 10 клонов в м1 2000 рублей куратору 4000 рублей переход в м7 седьмое место 5000 рублей на вывод 10 клонов в м1 2000 рублей куратору 4000 рублей переход в м7 stars м7 четвертое место 7000 рублей на вывод 8 клонов в м1 9000 рублей переход в м8 пятое место 7000 рублей на вывод 8 клонов в м1 9000 рублей переход в м8 шестое место 70 рублей на вывод 8 клонов в м1 3000 рублей куратору 6000 рублей переход в м8 седьмое место 70 рублей на вывод 8 клонов м1 3000 рублей куратору 6000 рублей переход в м8 Старс м8 четвертое место 1 тысяч рублей на вывод 30 клонов м1 пятое место 15 тысяч рублей на вывод 30 клонов м1 шестое место 10 тысяч рублей на вывод 30 клонов в м1 5000 рублей, рублей, рублей куратору Седьмое место. 30 тысяч рублей на реинвест в М8. Каждый партнер мультиматричной платформы «Старс» может заработать 113 тысяч рублей при закрытии всех столов в «Матрице». Партнер суммарно получает 209 клонов в М1 благодаря прохождению всех столов. В свою очередь каждый клон приносит реальный доход и может пройти все столы, также заработав 113 тысяч рублей. При этом куратор получает от 20 тысяч с каждого партнера и его клонов, прошедших полный круг.